Столько в мире прекрасных были. Просто верь в них, вся в этом суть. Мы так долго в иллюзиях жили, А теперь не могу уснуть. Все роятся в мозгу мысли злые. Как же так? Ужель все вранье? Прочь гоню их. Вы мне чужие, что кружитесь, как воронье. Вот и небо не небо, а купол. И луна не спутник, все ложь. Солнце радость, дарившая людям, что в реале не разберешь. И Земля не шар, космос сказка. Космонавты, актеры кино. Как же хочется в детство вернуться. Настоящее было оно. Как смириться с таким обманом? Невозможно взять и забыть. И зачем нам вся эта правда? И зачем было нас будить, если мы всего лишь песчинки, не способные видеть обман, Значит, пусть бы и дальше жили, не вникая в безумцев план. Срок закончился, лже искусный. Время истины настает. Может, прав был пророк Заратустра, Зло отвергнем добро к нам.